По приглашению ректора КФУ в Казанский федеральный университет прибыл известнейший российский специалист в области проблем глобализации Александр Чумаков. Также приглашенный гость является первым вице-президентом российского философского общества и профессором Московского государственного университета имени Ломоносова. В программу его пребывания включено проведение встречи с преподавателями и студентами гуманитарных институтов на тему «Глобальный мир. столкновения интересов», которая состоялась в стенах шоурума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. В мире глобальном современном очень много противоречий, которые требуют аналитического осмысления. И прежде всего, исходя из того, что сегодня представляет именно глобальный мир.